О. Кидаю гранату! О! О! Чаще, что ли? Блять, оторвался арка и шоу. снап. Ладно, ма. <свист> Пушал. <свист> <свист> Команда врага. Мы уничтожили отряд врага. Мы захватываем командный пункт. Бомба! пошла! Все бойцы противника убиты. Мы победили.